Как получить огромное количество настоящих живых людей в друзьях, да еще и чтобы они сами к вам добавлялись. Есть обалденный сервис, он был запущен совсем недавно, вот здесь всего пока 6900 пользователей. Кстати, сегодня ночью, когда я в сервисе регистрировался, здесь была цифра 5800. Так что вот меньше чем за полдня, более тысячи людей подключились к этому сервису. Ну и тут вы видите еще цифру, что он выплачивает деньги, сейчас об этом подробнее расскажу. А Тут есть классная партнерская программа. Как работает сервис? Вы зайдете, когда на вот этот сайт по ссылке, увидите вот такие вот кнопки, ну либо вот кнопка, вот кнопка подробней, у вас откроется страница, где подробно написано, как работает этот проект, в чем его смысл и так далее. Здесь есть два варианта. Можно... Бесплатно пользоваться этим сервисом, но тогда, чтобы вас добавляли все больше и больше новых людей, вам нужно будет свою реферальную ссылку распространять, то есть приглашать сюда новых людей. И, соответственно, по геометрической прогрессии все больше людей добавляют, друзья, вас. Или есть другой вариант, вот, который выбрал я для себя. У меня нет времени физически постоянно заниматься там, распространением ссылок и так далее. У меня есть... Свой проект, свой бизнес, это просто как до, дополнительный такой момент, который позволяет в первую очередь, что нужно мне, это получать новых людей, друзья, соответственно, будущих новых клиентов, учеников, бизнес-партнеров и так далее. Итак, второй вариант, это всего лишь за 10 долларов в месяц получить VIP-статус, и тогда вам не обязательно распространять вашу ссылку реферальную, вы будете в списках, в нужных списках, на первых позициях, люди будут вас массово добавлять, которые в этот проект заходят. Как работает проект? Вы нажимаете, зайдя на сайт, на кнопку войти через ВК. То есть не надо регистрироваться очень удобно. Входите через сеть ВКонтакте. Открывается приложение ВКонтакте, и вы попадаете в свой кабинет. Сейчас у меня уже открылся сразу кабинет, а у вас сначала первым шагом откроется заполнение личных данных. Там два шага всего надо пройти. Страну указать, город и так далее. В общем, некоторые свои данные. И после этого нажмите кнопку, по-моему, продолжить. Она вот называется как здесь. И у вас откроется второй шаг, у вас откроется страница с 20 пользователями соцсети ВКонтакте, которым вам надо будет отправить заявку в друзья. Всего 20 человек. И естественно это те люди, которые хотят, чтобы вы их добавили в друзья, то есть они не нажмут на вашу заявку кнопку «Это спам» и соответственно вашу страничку за это не заморозят. Итак, 20 таких людей, 20 заявок отправили. Система автоматически проверяет, что действительно заявка вами отправлена. И после этого у вас открывается ваш кабинет. Дальше у вас будет вот здесь две надписи. Ваша партнерская программа не активирована. Статус VIP не активирован. И будет кнопка вот тут активировать. Соответственно, нажимаете на кнопку активировать. Ну, я сейчас нажму на кнопку продлить. Она аналогично работает. И у вас открываются возможные способы оплаты. Тут Perfect Money, E-Voucher и платежные терминалы. Но если вы пролистаете вот эту страничку чуть ниже то тут есть два человека которые самой системой рекомендуемы да ну скорее всего это сотрудники здесь свои то есть это надежные люди которые помогут вам сделать оплату через сбербанк киеви яндекс Webmoney, paypal и так далее то есть, более удобными для вас способами. То есть, вы просто им на кошелек переводите необходимую сумму, а они переводят на ваш аккаунт вот эти 10 долларов. 10 долларов в месяц. Смотрите, с одной стороны, эта сумма очень смешная. да? Это в данный, на сегодняшний день там 620 650 рублей в месяц вы платите за то, чтобы каждый день получать по несколько сотен новых друзей. Итак, вы добавили 20 человек друзья. И когда вы приобрели vip статус что я рекомендую вам сделать, вы автоматически попадаете вот в эти списки из первых 20 человек, которых будут добавлять все новые пользователи. А новых пользователей, как видите, растет сейчас количество их с геометрической прогрессии. То есть больше тысячи за сутки новых людей добавляются. И большинство из этих людей, не все, но большинство будут добавлять вас. Потому что с VIP-статусом вы будете попадать вот в эти двадцатки для обязательного добавления. Что еще дает вам VIP-статус? Он вам дает обалденный пассивный доход. Тут есть классная партнерская программа. Вот вверху есть описание партнерской программы. Она, друзья, программа 7-уровневая. Из этих 10 долларов с первой линии, с людей, которых вы лично сюда пригласили по своей ссылке реферальной, когда они оплатят vip статус 10 долларов, с первой линии вы получаете 2 доллара. Со второй линии, то есть людей, которых они пригласят, еще 2 доллара. А дальше с третьей по седьмую линию по доллару. То есть 9 долларов компания дает в партнерку, то есть вам, на ваш заработок. И, соответственно, доллар только оставляет себе. Ну, вот тут приведены элементарные цифры. Я думаю, любой из вас может посчитать, за калькулятор. Если вы пригласите всего 5 человек в этот проект, которые купят VIP-статус, а это очень-очень-очень выгодно, и те сделают то же самое, каждый по 5 человек, то, соответственно, вот с первого уровня вы заработаете там одну сумму, со второго уровня вторую, с третьей линии и так далее, и так далее. Суммарно в совокупности вы можете здесь заработать 97 715 долларов. Я не говорю, что вы такие сумасшедшие огромные деньги здесь заработаете, потому что 5 по 5 по 5 по 5 – это идеальная схема. Да? Но вы ведь можете пригласить и 10 человек, и 20, и 50. Тем более, что на самом деле вот эта тема добавления друзей, она в ВКонтакте очень актуальна сейчас для огромного количества людей. В ВКонтакте огромное количество групп, вот зайдем в раздел Сообщества, которые называются «Добавь в друзья». Смотрите. 43 тысячи групп с названием «Добавь друзья». В этих группах от 417 тысяч, 272 тысячи, 249 тысяч людей, 399 тысяч людей, 170. Понимаете, да, какие огромное количество людей. Что это за группа? Это группа, где вы заходите, тут открытая стена, вот она. И вы тут пишете. «Я готов добавлять вас, друзья, добавляйтесь». То есть, это группа для тех людей, которым нужны новые друзья. И вот, как вы видите, люди здесь об этом пишут. Добавляю друзья, вот прям вживую, видите, вот, пока я сижу, вот они, новые сообщения, добавляйтесь. То есть люди постоянно хотят получать новых друзей. И вот в таких вот группах, вот смотрите, я просто вот могу помолчать, а вы посмотрите, как вживую на этой стене каждые несколько секунд от новых людей появляются новые сообщения с просьбой «Добавьте меня в друзья». То есть, эта тема ВКонтакте актуальна для огромного-огромного количества людей. А теперь представьте, вот эти люди сюда заходят в эту группу, да? пишут свои, вот добавляете, я вас добавлю и так далее. А теперь представьте, что вы сюда напишите пост. Друзья, я нашел обалденный сервис, в котором вас ежедневно будут добавлять по несколько сотен человек и вашу реферальную ссылку. Смотрите, таких групп ВКонтакте, еще раз, 43 951. В них Сотни тысяч людей, ну если туда ниже листать, то тут уже пошли десятки тысяч людей, 33 тысячи, 61 тысяча. То есть суммарно тут миллионы людей, миллионы людей, которые хотят, чтобы их добавили друзья. А теперь представьте, что можно и в друзья людей добавлять, и еще и деньги на этом зарабатывать. Если вы свою реферальную ссылку, если вы свой очень такой вкусный, красивый, соблазнительный текст будете писать вот в этих группах, Тут стена открытая, заходите, пишите со своей ссылкой реферальной, что вот тут вы можете сотни людей себе сделать. Вы представляете, сколько людей по вашей реферальной ссылке будут регистрироваться? Еще раз напоминаю: в этих группах суммарно миллионы людей. Вы представьте, большинство из них купят статус VIP. Представляете, сколько людей вы можете пригласить сюда? Вот проект по статистике, большой процент из них купит VIP статус. И вот, пожалуйста. У вас будет огромное количество новых партнеров. Группы Добавь друзья, это те группы, где ваша целевая аудитория находится миллионами. Пиарьте там свою реферальную ссылку, и у вас будет огромное количество людей, желающих в этом сервисе зарегистрироваться и ничего не делая, каждый день получать сотни новых друзей. Вы при этом заработаете очень приличные деньги вот по доллару, по 2 да, с 7 уровней. Да еще и при этом вы будете купив, именно купив статус VIP, вы будете получать каждый день сотнями, сотнями новых друзей. Если вы статус VIP здесь не покупаете, то вы получаете новых друзей только от тех людей, которых вы сюда по реферальной своей ссылке пригласили лично. Я думаю, это понятно, да? То есть система такая, что вот вы пригласили 10 человек, вот у этих 10 человек в том списке из 20 людей, которые надо на первом этапе там добавить друзья, вы будете там на первой позиции. У тех людей, которых они пригласят, вы там будете на второй позиции. То есть схема именно такая. Поэтому вас будет добавлять друзья по геометрической прогрессии, да, но именно от тех людей, которых пригласили вас, которых пригласили вы. Поэтому, чтобы вы с этим не заморачиваться, настоятельно рекомендую купить статус вип. Смотрите, что происходит. Статус вип покупается на месяц. Прошел месяц, что происходит? Мы все еще хотим новых друзей, естественно. Количество людей у вас растет второй месяц постоянно, в том же количестве. Но... С тех же людей, которых вы пригласили месяц назад, они тоже делают повторную оплату статуса VIP. И вы получаете абсолютно на полном пассиве опять по доллару по вас этих людей. То есть тут еще и вот такая обалденная классная партнерка. Стоит 10 долларов того, чтобы каждый день по сотне, две, три новых друзей получать. Я думаю стоит, потому что посчитайте, сколько это будет за месяц. За месяц вы получите около 10 тысяч новых друзей. За месяц, за 10 долларов. Очень рекомендую. Классный сервис. Сейчас находится на стадии активного развития. Напоминаю, сервис появился несколько дней назад, а в нем уже 6900 пользователей. Вчера было 5800. Сервис растет с огромной сейчас скоростью. И, соответственно, люди, новые пользователи, которые добавляются, если вы купите VIP-статус, соответственно, все эти люди будут добавлять вас. То есть, ваше количество новых людей, которые вас будут добавлять, будет расти с геометрической прогрессией. Вот такие вот дела. Пользуйтесь, рекомендую.